Кого? Я. А я искала тебя ночами долгими, искала тебя, а когда нашла с ума а ты совсем как во сне. совсем как в альбомах, где я рисовала тебя, но ну, а ты совсем как во сне. Привет, ребятки. Я так чисто хоть чуть-чуть развеселилась на вас хоть. Настроение поднялось. А мы понимаем, как, как хазбек, да? Хорошо все теперь у вас будет. Попадим, чтобы взяли обязательно ребят. Спасибо. <связь> Давайте, все доброго. <связь> <связь> да не, я в катку не пойду. Я так это, поздороваться с Юлей хотел просто. А, понятно. Подруга а моя просто она меня нет. забыла. А друзья. друзьях. Удалилась с друзей. Что? Ты, гля... мы в друзьях-то да? были друг у друга, да. Ты меня кикнула просто с друзей, не помню за что даже. Я не помню, что я с тобой играла. Да была, реально. А да уже, вот, вот с какого сезона ты играешь? 16 -го. Ну вот. Как раз мы на начале с тобой познакомились тогда. Да? Угу. Ничего себе. Я не помню. Капец, а я вот помню прекрасно. что ты меня в друзья добавишь по новой не? Ну ладно, уже... Спасибо, блин. Это у меня друзья обычно. У всегда. Кикают вечно. пожалуйста. Не, может просто месяц не играл, может из-за этого. Я всех удаляла. Ха -ха, понял. А я думаю, что ты у меня из друзей пропала или нашел тебя прикинь, вообще капец. Судьба, какая злодейка. Ладненько, побежал. Там это если что поиграем позже, Давай. да? Окей. Давай, Я хорошего тебе все. Давайте тоже. Пока, пока. А, Юлька, короче, сейчас Юля <laughs> немножко не поела. Когда мы с ней играли? <laughs> В общем, мне кажется нормально, нормально зашло. Mm. Да, заебал. Там, может, я календарь ну, ну, ну, переверну И снова 3 сентября На фото я твое взгляну И снова 3 сентября Но почему, но почему Расстаться все же нам пришлось Ведь эмулятор я вперед. А вы сейчас с телефона Спасибо. Ребята, ну реально, чё ты, ты, ну... Да я просто поздоровался, зашел, ты, хотел. Я а, ну ясно, все с тобой. Ладно, мама плохо воспитала. Соболезно. А. ладно, хорошего тебе дня. Жалко, да. что ты такой токсик. Тебе тоже. М -м -м. Угу, Эх, дураки, дураки, дураки. Так дальше, погнали. Только... <связывая> <связывая> <связывая> А ну Я календарь перевернул и снова 3 сентября на и я твоё взгляну. и снова 3 сентября. Но почему? Но почему? Эй, дядьки! Злюки-бобры. Друзья, обязательно поддержите данный проект комментариями, активностью, побольше лайков и просмотров. Чем больше просмотров, тем быстрее это видео попадет в рекомендации YouTube. Соответственно, мы с вами продвинем данный контент. Ну а победитель э, предыдущего розыгрыша э, 100 рублей, кто нашел у нас, да, собственно, Пасхалку в предыдущем видеоролике это Максим Сердинский, я не буду вставлять сюда видеоролик, тут и так понятно, я не буду вставлять комментарии, все это так понятно, больше, ребятки, пока месте я не буду делать розыгрыши на деньги, а, вот, как только видеоролики начнут набирать обороты, тогда сразу же буду делать введение опять пасхалок. Ну а с вами на связи был я, я кого всех обнял, приподнял, люблю, целую. Цените близких и роты. не забывайте, что это всего лишь игра.